здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на февраль для представителей знака близнецы ваш управитель меркурий в фазе ретроградности до 22 февраля это ваш символический девятый дом характеризующий сферу зарубежья расширение мировоззрения перспективы философские и религиозные вопросы Возможно, вы поймете, что пришло время получить дополнительные знания, повысить уровень своей квалификации. А может быть, ранее приобретенные знания вы сможете наконец-то применять на практике или передавать эти знания другим. Благоприятное время для знакомства с культурами и религиями других стран, планирование зарубежных поездок и путешествий, особенно в третьей декаде февраля. Чтобы обрести лучшее понимание и перспективы, обстоятельства потребуют от вас выхода за рамки привычного окружения. Вы сможете поддерживать связь с людьми, живущими далеко от вас, с иностранцами. К предметам, требующим вашего времени и внимания, относятся путешествия, повышение квалификации, изучение или применение иностранных языков, также религиозные или политические интересы оказывает серьезное влияние на вашу повседневность. Успешен издательский бизнес ⁇ реклама. Возможно, придется обратиться к юристам, чтобы решить спорные вопросы с родственниками. Международная торговля или приписка окажется удачной. Политические высказывания будут хорошо восприняты. Бизнес принесет прибыль. Удачно решаются вопросы, связанные со сферой образования. А может быть, вы сможете наконец-то переехать в другую страну. Контакты с иностранными партнерами окажутся благоприятными. Появится возможность поездки за границу с целью обучения, стажировки. Третья декада февраля благоприятна для чтения лекций или научных докладов, для участия в конференциях. В любом случае, появятся новости издалека. Хорошее время для начала курса изучения иностранного языка для писательской, издательской или лекционной деятельности. А также, возможно, придется общаться с высокообразованными людьми. Поэтому подготовьтесь к этому. Знания всегда полезны. Новолуние в 9 доме 11 февраля в полной мере активизирует потребность в признании. Вы обретаете новые перспективы. Становитесь более уверенными в себе, появляется возможность обратить на себя внимание окружающих, прославиться трудовыми достижениями. В первой и второй декаде февраля следует всю свою энергию направить на получение знаний, повышение своих профессиональных навыков, на взаимодействие с иностранцами. Хорошее время для переговоров с начальством и вышестоящими чиновниками. Особенно о перспективах своей деятельности, карьеры. Удачное время для решения юридических вопросов. Для молодых людей начинается благоприятный период для выбора профессии и самоопределения. Прояснение ситуаций, связанных с зарубежьем. 14 февраля. День влюбленных, принесет вам прекрасные возможности возобновить важные связи улучшить ситуацию в любовной сфере. Общение с партнерами, союзниками и с коллегами по совместным предприятиям будут особенно удачны. И в этом серьезную роль сыграют старые знакомые и давние партнеры. Благодаря им вы можете обрести новых единомышленников. Успешными окажутся связи с общественностью, споры, переговоры, консультации и решения юридических вопросов. Вы сумеете вовремя и к месту сказать нужные слова. Это превосходное время для переписки, прояснения любых взаимоотношений. Вы сумеете расположить к себе окружающих, особенно представителей противоположного пола. С 17 февраля Солнце входит в ваш десятый дом, отвечающий за вопросы карьеры и жизненные цели. Придет осознание того, что верно и что нужно для того, чтобы выбрать правильный вектор развития. Возможно, во второй половине февраля вас будет беспокоить собственная репутация. В зависимости от существующей ситуации, самооценка и способность реализации собственных амбиций повысится, и вы сможете сделать намного больше, чем в предыдущие три недели. Ограничения. Которые возникают на пути, они постепенно уйдут. В принципе, третья декада февраля очень благоприятна для вас. Все зависит, конечно, от конкретной ситуации. Если есть вопросы и желаете их прояснить, контакты для личных консультаций на главной странице и под видео. В третьей декаде февраля возможны неожиданные обстоятельства которые принесут общественное признание ваших заслуг. Главное – распознать благоприятные возможности и не упустить свой счастливый шанс. Удачно будут складываться отношения с начальством, представителями власти и влиятельными людьми. При этом возможны затруднения, связанные с вашими родителями, старшими родственниками. Во второй половине февраля много внимания нужно уделять вопросам карьеры и профессионального роста. 27 февраля полнолуние в вашем символическом четвертом доме говорит о том, что какие-то дела касаемо ваших родителей, дома, вложения в недвижимость, работы на дому, семьи, которую вы создали, могут приблизиться к завершению или перейти на новый уровень. А может быть какие-то вопросы подойдут к своему логическому завершению. Наступит момент кульминации или принятия решения в какой-то из этих областей. Возникнет необходимость найти точку равновесия между домашней и рабочей сферами жизни. Могут поступить новости от близких родственников. Не исключен опыт повторения кармических ситуаций прошлого и своего рода дежавю. На этом у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы, пишите комментарии, я вам отвечу. Буду признательна за репост. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.